еду, Еду 205. Мусор в и проиграл. Привет, земляне! С вами Брис. И Перпи, и мы пришли с миром. Сегодня у нас будет редизайн. Вот так вот. Редизайн персонажа неожиданно. А, как вы понимаете, у нас с Брис очень разные вкусы, хотя этого сложно не заметить. Не только в стилях, не только в том, какие арты мы любим, но еще и в том, как выглядят наши персонажи. Естественно. Поэтому мы решили поиздеваться друг над другом. Взяли за основу историю и частично дизайны, которые были оригинальными и просто переделали, как бы сделали, например, мы бы их. Но прежде чем мы начнем, я хотела бы сказать, что редизайнить без разрешения авторов персонажей не очень хорошо, так что если вы вдруг захотите, то всегда узнавайте у автора. Я вот, например, не люблю, когда моих персонажей переодевают без моего разрешения, а Перпин насрать. Да, мне пофиг, переодевать его что хотите, а не ходите, то всего лишь в штанах и белых рубашках, типа... Да. Но у нас, короче, еще большой анонс. Дело в том, что Перпин скоро приедет ко мне в город. И... Ура! Не вижу восхищения в твоем голосе! Я, я в шоке просто. Я вообще-то очень рада. И мы хотели бы попробовать снять один единственный ролик с нами, так сказать, фейс reveal сделать. Но это видео мы запостим только когда на нашем канале будет столько, потому что... Ну потому что это будет какой-то повод, праздник что ли. Так что не забудьте подписаться, если вы хотите, увидеть этот ролик хотя бы этим летом. Я хочу, чтобы видео э, мое мы посмотрели первое, потому что то, как я сделала дизайн, ну, как ты знаешь, я вообще над ними не парюсь, и поскольку я делаю это всегда, то и над дизайном этого персонажа я тоже решила вообще не париться. Понятно. Разница Алло, в наших дизайнах. Я со своими-то не старалась, а я буду стараться еще и на твои. Да, я вкладываю смысл в дизайн. Дизайн должен отражать суть персонажа, а ты просто их одеваешь во что-то. Ладно, окей. Но мои персонажи одеваются так, как они одеваются просто. Ауф. Ауф. Я сразу скажу, что мне не нравится, что ты сделал не такие же реснички, как и рисую Брис, потому что это особенность Бриса. Ты Ты всем рисуешь леснички? Я всем рисую. А, Разные да, реснички То есть есть разница в ресничках? Да Кстати, да, я очень хотела сделать ей пресс Но потом подумала, что не хочу делать ей открытый верх Это странно В плане, чтобы у нее было открыт живот Почему ты не хочешь Мне... так делать? Ты типа... ты типа против сексуализации? В каком месте у меня есть сексуализация персонажей? Кстати, да, все же знают, а, что по это поводу... я делаю По поводу Евы Она не извращенка Она не соблазняет, не цепляет мужиков она выглядит так просто потому что ей нравится так выглядеть потому что она ну, переделывала свою внешность и решила переделать ее так как ей будет нравиться и вот и все и она не робот убийца перестаньте это писать в одном из референсов написано что она занимается документами она не убивает камон ты сделай другую прическу Чуть-чуть. Ну, я не И против, без хвостик. проблем. Я без проблем. Ну, видишь, я сделала маленький локон. Это а отсылка Но только делаю я, да? Жилетка Абибас. <с> Прости, я должна была сказать. Ты охренеешь, когда увидишь, что то это жилетка Абибас. <с> <с> Че, реально? Блин, неплохо. Где, где много розового? Что за фигня? Но мне нравится, что ты ее жопу открыла. Вот я, конечно, не смотрю на ее грудь, потому что здесь как бы не на что смотреть. Но задница классная. Ты я оскорбилась. Но я имею в виду, что ты закрыла сиськи. Вообще, скажи, зачем она делала себе сиськи, чтобы их закрывать? Типа, я думала, ты будешь отталкиваться от сюжета. А зачем она сделала себе сиськи, чтобы открывать? Да. Типа, я отталкивалась от истории. Если персонаж сделал себе силиконовую грудь, это не обязательно для того, чтобы на нее много смотрели. Возможно, ей самой просто нравится эта грудь. Ну ей нравится, но, но ей нравится, что на нее смотрят Отвратительно У меня нет грудин даже на меня иногда пялятся, Бесит прям Редизайн вообще, это прикольно Иногда интересно увидеть, как люди на самом деле хотели бы видеть то персонажа Но, с другой стороны, если ты очень сильно запаривался над их костюме То это даже звучит как хейт немножечко Согласись. Да. вот именно Поэтому я не люблю редизайны для меня этой серии Ты, конечно, старался, но я считаю, что получилось говно Поэтому вот тебе мой вариант Ведь мое мнение лучше твоего Те костюмы, которые я сделала своим персонажем они как чистый белый лист и можно вообще добавить все что угодно что угодно напихать как угодно нарисовать прежде чем мы начнем я хочу сказать что я добавила некоторые особенности внешности потому что в референции было написано про дефекты внешности но я не я их там не увидела, ты там что-то нахерила. Она в купальнике, грубо говоря, потому что живет с водой. Ну она же русалка, она не купается в одежде для купания. Ну неважно, так же выглядит прикольнее. Ты что, ты что, нет, не понимаешь? Нет, да. вещь. Нет, не бесполезная. У этого костюма абсолютно нет никакой практичности в итоге. Есть! Вот я нарисовала Ви практичный костюм. Она может его использовать в нем удобно и хорошо. Он удобный! Обувь хорошая брендовая Возможно. обувь, ортопедическая. Специально референсы Чекова. Я подарила ей кроссовки. Все, мы чешуя обувь рисую. Я и добавила кое-где чешую о Которую она не особо там скрывает Но у нее есть чешуя на, на коже Потому что так прикольно Я еще раз говорю, я не... это не значит, что я хочу, чтобы ты добавила чешую, Просто мне показалось, это прикольная идея Я ничего про это не буду говорить Это прикольная идея, потому что Ну, многим водным так рисуют Просто напомню, что у акул нет чешуи Я люблю, когда дизайн что-то значит И мне кажется, просто благодаря этому Больше понятно, кто она такая Что она типа больше с водой. Смотря на твоего персонажа, нихуя понятно, чем он занимается. Ты нарисовала купальник с чулками. Да. Чтобы плавать в чулках. Да. Да. В них ходить-то неудобно, не... не то, что плавать. Камон. Она скрывает чешую на ногах, потому что там ее больше всего. Так видно же ее, Как её она видно? скрывает? видно. Не Я тебя хвалила, а ты меня уже булишь. Ну сорян, я просто шоки от того, как сильно ты любишь. Придумывать красивые дизайны. Но, блин, они же такие непрактичные, камон. Камон, нет, они практичные практически. Это аниме-персонаж. И как сказано в одной книжке по дизайну, дизайну аниме персонажей. Главное, чтобы выглядело красиво. Практично это или нет, это не важно. Если аксессуар помогает понять суть персонажа, то это нужный аксессуар. Я имею в виду в том плане, я же специально делала дизайны персонажей максимально обычными. Ну, даже необычными. Я знаю, нет, конечно, поэтому я сделала странно. специально максимально необычный. Просто да, мне не нравится, когда персонажа судят по внешности, хотя чаще всего в итоге это и делают, когда смотрят на моих персонажей. А че их хочу сказать. Во-первых, я и ожидала то, что ты сделаешь ей чешую. Это был просто нож в спину. Ты это не запрещала. Вышло прикольно. Мне нравится. В целом, это то, чего я, ну, примерно ожидала в том плане, что это красиво. Это выглядит красиво. Вот, а бесспорно. Белый костюмчик с борочками, чулочками. Мне все это дико нравится. Я бы, наверное, даже что-то подобное нарисовала бы когда-нибудь кому-нибудь из персонажей. Я люблю белую одежду. Да. Я хотела сделать голубого цвета, но потом подумала, что ты такая нет, я сделала белым. Видишь, как я хорошо тебя знаю. Надо добавить чуть чуть голубого. Я вижу, да. Но как я и ожидала, это очень красиво. Но бесполезно. А, борозды -а -а, кажутся. Почему бесполезно? бесполезно? Ты хочешь сказать, что при контакте с водой она сразу же превращается в русалку? Нет, она значит, не контролирует это, это? желание. Ну вот, значит, она может плавать в этом. Значит, я все сделала верно. У нее есть костюм, в котором она плавает. И ты его даже видел, и это не одежда, это платок. Вот эта вот фигня на юбке. Это, короче, как у медуз. Вот. Давай еще скажи, что медуза это плохой референс для использования, когда ты делаешь персонажа, связанного с водой. Ударь меня. Все, я. Оборочки да, а никак не мешают плавать. Типа, в вот вот этом именно. я ничего не скажу. И эти штуки тоже никак не мешают плавать. Это все одна часть костюма. Оно вместе связано. Оно сшито. Вот, специально для тебя. Блять, ну э, в этом же неудобнее! Плавать нужно. Тянется за, за ней, типа, типа что за фигня? <сOR2> <сOR2> нет, мое. И ты говоришь, что мой дизайн не практичен. Да мне он облегает, ей ничего не мешает плавать. А эта фигня путается под ногами, руками, башкой, писькой и мешает. Я плаваю в этом лично, мне все нормально, ничего не мешает. Да кого нет, но рисунок и правда красивый. Костюм, правда, красивый. Мне очень сильно нравится, честно, честно. Это намного лучше, чем ты рисуешь обычно. да? Да, там, что там у тебя, персонажи, да, вот это вот Нет, и Мне правда очень нравится. Ну, просто... Мне просто смешно, типа. Это забавно. Не Главное, что оно выглядит практично. Практично ли это на практике, это не важно. Не буду уж Сильно привирать, я тоже много чем Жертвую ради того, чтобы просто Выглядело красиво, а я просто Немножечко изменю черную Черные полосочки сделаю Какой-нибудь узор на Самом купальнике, а вот эти штуки На плечах, они мне нравятся, я их ставлю Выглядит прикольно, даже побольше их чуть-чуть Сделаю, короче, все жду Ну, нихрена, ты кстати постаралась С освещением, ты такое не любишь делать а я люблю, запарилась, да, я Особо не юзаю, в в том, что я почему-то, смотря на, на редизайн Виолы, мне она представляется старше. То есть, возможно, возможно, в ее старшем возрасте у нее будет что-то очень похожее на то, что сделал ты. Мне нравится тот факт, что Виола получилась старше своего возраста, а Маришка наоборот. Но я понимаю, почему. Потому что практичную и простую одежду носят в основном взрослые. А тинейджеры, типа тех, которые ты рисуешь, постоянно носят. Ну, ну, ты понимаешь, да, что-то яркое, да. что-то необычное. Потому что бунтарство да. у, Это было то, чего мы ожидали Но ну, я, по крайней мере, получила то, чего я ждала Блин, я надеялась тебя удивить Нет, я удивлена, что здесь мало цветов Нет, не этим Я удивлена, что это белый цвет Я специально это сделала, чтобы ты могла меня похвалить И когда-нибудь использовать этот дизайн Хорошо, я тебя хвалю И когда-нибудь буду использовать О. этот дизайн Это лучший день моей жизни правда? Ну, я, честно говоря, удивлена, что ты не одела штаны. Я была уверена, что она будет в штанах. Это больше похоже на спортивный костюм, чем ее оригинальный аутфит. Поэтому, да, я, у меня нет никаких претензий. Все, как она бы носила, даже по цветам. Не считая зеленые обуви, но, как говорится, обувь, ты права. Какую купила, такую купила. Хули в ее обуви? Она я могла бы, конечно, под костюм купить. Да, она такая, типа, а чего у меня обувь по цветам не подходит? Ему мы такие... Ну ты такую купила, Такую купила. Okay. <laughs> Я купила в <вы>. их. <laughs> Короче, мне нравится все. Мы все равно не будем менять оригинальные дизайны персонажей. Мы сделали это просто потому, что нам интересно. Полностью тебя поддерживаю в твоих словах. Передаю привет своей маме. Передаю привет своему коту. Папе привет не передаю. Он все равно мои видео не смотрит. Подписывайтесь на наш общий канал, на наши сольные каналы. Подписывайтесь на ВКонтакте, на Инстаграм, на Твиттер. Все ссылки в описании под видео. Пойти спонсорку, ребят. Мы подключили спонсорку. И сейчас на экране вы видите людей, которые уже нас поддерживает, спасибо им за это большое, мы будем стараться еще больше. Обязательно, обязательно включайте спонсорку, потому что что? Потому что вам все равно нельзя подписываться на ТикТок. Всем спасибо и всем пока. Пока.